Всем привет, друзья мои! И сегодня на обзор я решила показать вам сковороду гриль, которую я приобрела в магните по акции Royal Кюхен. Вот такая вот упаковочка была у нее, картонная. Ну, посмотрим, что у нас здесь есть. Сковорода гриль 28 см. Подходит для абсолютно для всех плит, и керамические, и электрические. Можно мыть посудочным посудомоечной машине. Усиленное пятислойное покрытие. Вот такая вот сковорода, сама она по себе квадратная, что, я бы сказала, не совсем удобно, вот. сама сковорода у нас идет серого цвета, такая вот сковорода, большая, ну, гораздо такая объемная, на нее много по можно положить, это плюс. Минус этой сковороды в том, что у нее нет крышки, у нее несъемная ручка. Ручка, конечно, комфортная, удобно ее держать, все приятно, но ручка несъемная, это очень доставляет неудобства, так как складывать эту сковороду довольно-таки много места она занимает вместе с этой ручкой. Было бы гораздо удобнее, если бы ручка была съемная. Так, посмотрим на вторую сторону этой сковороды. Вторая сторона вот такая вот. Еще минус этой сковороды в том, что цвет у нее не черный, а серый. И со временем, со временем мне кажется, эта сковорода пожелтеет. Вот здесь вот уже немножечко видно, я на ней этой сковороде уже готовила. Видно, что желтеет. Также желтеет само дно сковороды вот это вот место, где идет основная ну, как сказать, основной жир, скапливается, и она желтеет со временем. Да. Еще сказано, что эта сковорода равномерно нагревается. Нет, друзья мои, равномерно она не нагревается. Я уже пробовала на ней жарить котлеты. Нагревается она ровно в том месте, где находится огонь. У меня плита газовая, то есть газ. Соответственно, если я поставлю газ только на один угол, нагреваться будет только один угол. Здесь будет жариться намного хуже, чем здесь. Поэтому равномерно она не нагревается. Ну, своей покупкой я бы не сказала, что прям довольна очень сильно. Она меня не впечатлила, эта сковорода. Вот эти вот ребрышки, да, вот эти вот, которые, как сказать, должны делать саму основу, основную красоту блюда, так сказать, придавать ему изюминку. На котлетах это не так уж и заметно, я вам так скажу. Я готовила котлеты два раза. Готовила курицу также на этой сковороде. Ну, крылышки, бедрышки. Вот, и, в общем, котлеты... Первый раз готовила которые собственного приготовления, то есть окрутила фарш, все делала самостоятельно, да, они получились еще более-менее. Но те котлеты, которые были покупные, я не знаю, может быть, дело в котлетах, может быть, еще в чем-то, они мне вообще не понравились способом приготовления на этой сковороде. Вот. Так что, ну, не особо-то я довольна этой покупкой, не впечатлила меня эта сковорода нисколько. Ребята, кто со мной согласен, если эта покупка, в принципе, не стоит этих денег, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Вот. Кстати, о деньгах. Эта сковорода стоит... Мне она досталась по акции в магните, поэтому я заплатила за нее 800 рублей. Вот. А себестоимость указана в буклете 2500. Ну, за 2500 я бы такую сковороду явно не купила. Она не стоит этих денег точно. Но за 800 рублей. Ну, ладно, пусть будет. Кстати, сковорода довольно-таки увесистая, тяжеленькая. Ладно, пусть будет. Но не впечатлила меня эта покупка нисколечко. Я бы не советовала покупать эту сковороду. Лучше брать с ручки, которая съемная. И желательно чугун. Здесь идет алюминий. Хоть она и тяжелая, но все-таки это алюминий. Вот. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на мой каналчик, Ставьте лайки, кому нравятся мои видео. До скорых встреч!